Немножко неожиданный внезапный эфир может так оказаться что он будет достаточно коротким объясню почему когда обсуждалась тема о чем бы хотелось сегодня поговорить то обычно всегда когда такое намерение мы оформляем то темы эфира она вот где-то близко, где-то рядом, не надо что-то придумывать, изобретать велосипед, да, много о чем можно поговорить, но обычно это что-то, что, ну, что рядом, и как-то волнует или нас, или кого-то из окружения. Вот, ну, вот. Вот. И когда сегодня подумали о том, что такое где-то вокруг витает, вот выпала вот эта тема кризиса. И... Ну, я приблизительно в голове составила план, о чем как можно поговорить, но тоже, как обычно бывает, когда запрос оформлен, начинает приходить ответ. И буквально, вот, не знаю, может быть, полчаса назад, до начала эфира, у меня был разговор, и я вспомнила стародавнюю историю, в которой я была свидетельницей и в чем-то даже, в общем, как-то участвовала. У меня занималась а, девочка, которая, а, может быть, кто-то эту историю слышал, а, я ее давно не вспоминала, просто сегодня она прям, ну что называется, выскочила на передний план, когда была заявлена эта тема. Потому что сначала я думала, знаете, ну вот, вот какой-то кризис, да, с чем он может, вот как диагностика здоровья, у нас была тема здоровья, да, что... А это же тоже своего рода кризис, когда в организме что-то начинает выход, ну, перенагружаться, да, перенагружаться и пытаться сигнализировать о том, что а, сюда надо обратить внимание. А, дальше ну, вот медики знают, а, в чем одна из основных сложностей диагностики, в том, что обычно человек, когда что-то первое в организме выходит из строя, перегружается, да, соседние органы, они берут на себя часть нагрузки органа, который перегружен, и долгое время может проходить велотекущий процесс, который не диагностируется самим человеком, потому что, ну, может, чуть где-то там кольнуло, немножко заболело. Ну, кто из нас бежит из-за этого к врачу? В общем, у нас в основном, да, что до последнего люди до больницы, до врачей не доходят. Когда доходит, там уже может быть целый букет, и даже сложно понять медику, например, да, с чего все началось. Вот. Поэтому в советские времена да, акцент основной был на профилактику. Как раз профилактика позволяла на очень ранних сроках выявлять а, какие-то перегруженные участки зоны организма. И а, не доходило дело до серьезных... В таком случае дело до серьезных болезней не доходит, потому что Снимается ранее симптоматика, выправляется работа органа, соседние органы разгружаются, да, и, в общем, восстанавливаются процессы. Вот. может быть, мы еще с вами доживем до возвращения такого типа медицины. Вот. А, ну, в общем, здоровье человека и жизнь очень похожи, суть просто одно и то же. Мы можем рассматривать на примерах государственного управления, да, как образуются кризисы, на примерах личных отношений. И а, закономерности везде будут одни и те же. вот, Поэтому а, вот эта история, которая мне вспомнилась, она... А, да, и... Ну, всегда есть что-то главное. Вот от чего плясать. Вот если в случае там, да, а, по-хорошему, -по если а, диагностика вот уже, уже дает букет заболеваний, а, то грамотный врач понимает, что это все с чего-то началось. И могут эту цепочку рассказать. И, э, э, и вот раньше, когда я слышал, ну, например, вот туда невылечимые гланды, Невылеченные гланды будут там перегружать э, э, уже там ну, иммунитет, и дальше, и дальше перечисляются врачом, дальше может быть вот это, дальше может быть вот это, дальше может быть вот это. Да, и личные гланды, в общем, ничего серьезного, но то, что они перегрузят и какому они процессу приведут, да, это вот... Я там, в юности очень не любила такие разговоры, потому что ну, вот еще все хорошо, а вы мне тут рассказываете это. Сейчас бы мы сказали, отменяем, да, что э, я отказываюсь соглашаться на такой сценарий. Вот, Мало отказаться еще имеет смысл посмотреть да, о перегрузке, чего говорится. Вот. И э, если определить первый орган, который вышел из строя, и дальше понять, причину э, или был перегружен, да понять причину, с чего началось, с какой эмоции, с какого состояния, с какой ситуации, с какой проблематики началось перегрузка организма, как бы тогда проще отмотать всю цепочку назад и запустить процесс восстановления всех систем. Тоже, возможно, ну, это будет эффективнее и качественнее. Да? Хотя можно идти в обратном пути. То есть, допустим, последний заболел вот это, снимается вот это, дальше там, что перед этим болело, да, начинает выплывать, отматка как бы как, как лента времени в обратном пути. Но по моим наблюдениям, все-таки вариант выйти на причину проблематики, на причину, с чего началась вся эта история, это бывает полезнее. Почему мы сейчас говорим про кризисы? Потому что ну кто создает кризисы в нашей жизни? Кто вообще создает все в нашей жизни, что с нами происходит? нет, конечно, периодически приятно подумать, что это там Иван Иванович, Василий Васильевич или там Мария Ивановна или какие-то злобные силы, да, которые нас гнетут злобные силы в общем, я не готова отменять или там злую волю каких-то людей которые, может быть, как-то проявляются не самым полезным образом но тем не менее, всегда больше чем мы сами на свою жизнь ну, вряд ли кто-то может оказать на нас влияние. Мы источник своей жизни, мы причина своей жизни. Да, в этом проучаствовали наши родители, учителя, друзья и недруги, начальники, подчиненные, дети и так далее, и так далее. Все так или иначе тоже повлияли на это, да. Но принимать это влияние или не принимать его, либо, либо даже принимать, а потом отменять и освобождаться от этого влияния, все равно это дело наших рук. Ну, вот история. Жила-была женщина, ну, такого, скажем, среднего возраста, с двумя детьми, с мужем, занимавшим ну, достаточно высокий пост в своем городе. Соответственно, там в центре города хорошая квартира, достаточно много денег, определенный статус. Жена не работает. Мужа не любит, живет в обиде на него, считая, что он сломал ей жизнь, она любила другого, и, в общем, вот она вышла за него замуж, что он очень сильно хотел, и, а, а он ей никогда не был нужен, ну, вот она вот так вот терпит и пыталась уходить, а он не отпустил, вот, а, при этом муж исполняет абсолютно все ее пожелания, она не работает, а, занимается в свое удовольствие какие-то тренинги, какие-то там обучения, какие-то сетевые компании вот. он, он, он все это дело обеспечивает, по первому же звонку приезжает, там, выполняет ее просьбы, а да, дети потихонечку растут, все вроде бы нормально. И вот человек развивается, развивается, и тут, значит, попадает на один из, я была просто этому свидетель, на один из процессов, которые я проводила. И, ну вот, э, ну, она еще параллельно были, было, было еще, она искала там любовь какую-то, то есть э, в ее мировоззрении семья, муж абсолютно не занимали какого-то существенного места, кроме того, что он должен обеспечивать ее потребности. Вот. и, значит, вот как бы какую-то любовь она искала, то находила, то не находила, в общем, еще какие-то метания, и тут вот идет процесс. И, значит, нужно запросить на следующее лето, что она хочет там понять, развернуть, пережить, прожить и так далее. Впустить в свою жизнь. И она запрашивает освобождение от иллюзий. Она заявляет о том, что она бы хотела в следующем лете освободиться от иллюзий в своей жизни. Ну, так-то так то Неплохое желание, вроде бы как, да, потому что освобождение от иллюзии предполагает, что человек, ну, вынужден смотреть на жизнь такой, как она есть, и жизнь становится настоящей. И дальше на протяжении, но ну, это все развивалось, наверное, лет пару после этого, потому что а, начали происходить события, в какой-то момент муж пропадает, она сначала ничего не понимает, а потом начинает его искать. Выясняется, что его посадили, он сидит в тюрьме. Он не собирался ей об этом. Ну, это предварительное следствие, как там СИЗО, да, но, в общем, вероятно, что его посадят, достаточно высокая. Он это понимает, он не собирался ей об этом сообщать, потому что, помимо всего прочего, он еще и решил, что посадят его или нет, но к ней он больше не вернется, что он разводится. Вот, денег нет, деньги, которые должны были ему прийти достаточно большие, которых могло хватить ну, на какое-то элементарное хотя бы содержание семьи, пока он сидит в тюрьме, там, да, все-таки дети есть, вот. или там на то, чтобы как-то его от чего-то отмазать. Люди, которые должны были эти деньги, узнав, что он под следствием, просто отказываются отдавать его деньги отказываются вообще с ней э, разговаривать, э, как-то ему помогать, то есть абсолютно, то есть, ну, выглядит так, как будто бы его подставили свои же, да, в результате он оказывается без денег, без возможностей э, что-либо решить, вот, э, в СИЗО, вот, она пытается, начинает пытаться что-то сделать, э, в результате ничего не получается, она только выясняет, что не только мужа посадили, но муж еще от нее и фактически ушел, вот. И через некоторое время оказывается, что квартира, в которой они живут, она им не принадлежит. И с нее надо съезжать, потому что они не могут за нее платить. Своей квартиры нет. Переезжать особо некуда. Муж практически ну, рвет все связи. Говорит, что просто оставь меня в покое и все. И больше там ни на что не рассчитывай никогда. Вот. Дети предъявляют претензии маме. И, в общем, показывают, что... А, но ну, они ее не уважают, и все это вот за достаточно короткий промежуток времени, и а, когда, ну, она обратилась ко мне за помощью, я говорю, а, вот как ты думаешь, с чего все началось, вот это все, с чего началось, почему столько лет, а, очень странная, ну, как бы, практически ненависть к мужу, да, не приводила ни к разводу, ни к чему, он почему-то это все принимал, терпел, продолжал, в общем, во всем этом находиться да, там, продолжала занимать высокую должность, в общем, что бы она ни творила до этого, да, в общем, как-то все выглядело, тем не менее, достаточно стабильно и комфортно для нее, она, в общем, получала все, что хотела, вот. и тут вдруг, вот, и когда она стала вспоминать, вот она вспомнила, что да, я же пару лет назад было такое, я написала на листочке, что я хочу, хотела бы освободиться от всех иллюзий в своей жизни, я говорю, ну вот какой бы ты вывод сейчас сделала, исходя из того, в чем ты находишься, что с тобой происходит. Это при том, что, в общем, я бы сказала, что самый большой запрос, который от нее был, для того, чтобы ей помогли материально. Кто-то ей там чем-то помогал, с тех людей, там, кто ее знал, там, да. Но, ну, сколько можно содержать другого человека постоянно, да, то есть, ну, это единоразово, ну, два отраза, ну, три раза ты поможешь, ну, покормишь ты человека лишний раз. Ситуацию-то решать каждому своему. нашей жизни мы наши ситуации решаем сами, и в хорошую, да, и в полезную, и в неполезную сторону. Вот. И я говорю, ну, вот, как вот ты видишь, да, вот это все? И она говорит, ну, да, вот, видимо. Я говорю, ну, вывод вывод Какой? И мне кажется, мне не удалось до нее ну, достучаться в том смысле, чтобы она сама себе призналась в том, что, запрашивая избавление от иллюзий, она не представляла даже, что она хочет. И менее всего она представляла, сколько иллюзий, из какого количества иллюзий состоит ее жизнь. И что, когда они все обсыпятся, практически ничего не останется. Видимо, ее понимание своей жизни было другое, либо его вообще не было. Вот. И вопрос. Процесс, в котором она участвовала, ответственен за то, что так получилось. Не надо было этого запроса делать. Или что? Вот... Наверное, это история одного из самых больших кризисов. Я не могу, наверное, полностью представить ее состояние. Я честно хочу сказать, я даже не уверена, что я хочу его полностью представлять, потому что а, я бы не хотела оказаться в такой ситуации. И, и а, эта история меня научила тому, что... Я еще раз пересмотрела, на что я опираюсь в своей жизни. Является ли истинным, является ли честным, является ли настоящим то, что я выбираю, то, что я создаю, то, что я хочу принять в свою жизнь. И эта история, она так и осталась у меня, знаете, таким старожком, который ну, напоминает о важности и о ценности того, когда мы честны сами перед собой. И понимаем, и берем ответственность за ту жизнь, которую мы создаем. Будет ли она приятной, прекрасной, либо она с какими-то трудностями. Вот. И когда я вспомнила вот перед, перед эфиром эту историю, я подумала, что, может быть, если плясать от этой печки, то... Вообще весь разговор, весь эфир он может ну, достаточно быстро завершиться, потому что а, в, в этой истории для меня прямое юридическое подтверждение того, что ну, кто читал Макс Фрая, у него есть великолепная формулировка о том, что наша Земля – это планета вершителей. А вершители, они отличаются тем, что у вершителя сбывается абсолютно любое желание, которое он когда-либо э, захотел. Вот еще раз повторю, кто читал эти э, книги, то там есть великолепный пример, когда вершитель э, попадает на пиратский корабль, и он думает, где-то его там перевозят или похищают, я уже не помню, вот, и он думает, вот как классно быть пиратом. Вот. и дальше он становится пиратом, что-то происходит, я не помню уже подробности, он становится пиратом, он пиратствует несколько лет по морю, он становится кораблем, этим, капитаном этого пиратского корабля, капитаном пиратов, вот. и, значит, находится в этой роли несколько лет, пока ему удается там, поменять реальность, да, и вернуться к своей жизни. Вот. И вот это осознание того, что почему он стал этим пиратом, потому что он этого по-настоящему сильно искренне захотел. Да, он хотел пиратом быть может быть 30 секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы несколько лет жизни а потом проживать в реализации этого желания. И там еще есть фраза, что вообще удивительно, как вершители доживают до зрелого возраста, потому что... ну. Вероятно, что хоть раз вершитель там захочет, я не знаю, там как-то <смех> что-нибудь разрушительное для себя, да, вот там, в подростковом возрасте, там, пубертатном и так далее, она очень высока. Вот, и поэтому вообще счастье, что вершители доживают. Мне очень нравится этот образ, который, потому что он очень похож на правду. Все разы, когда и в своей жизни, и в жизни других людей, Отматывались какие-то ситуации, которые были для человека травматичны да, или неприятные. там в основе находилось когда-то какое-то, возможно, мимолетное желание. Очень странно, что разговор про кризисы да, и какие-то решения проблем у нас, в общем, сейчас выплывает в сферу материализации желаний, потому что это большая интересная тема, ее можно будет вынести там в, в отдельный прямой эфир. Какие желания сбываются, хочется сказать некультурное слово, практически сто процентов всегда и, что называется, в первую очередь. Это как раз такие мимолетные, кратковременные желания, вот вспышки а вот хорошо бы, вот как у них. А, за, за, подумал человек и забыл. То есть юридически идеальное выполнение правил материализации желаний, но, как правило, эти мысли редко осознанные, они редко наполнены вот, каким-то смысловым контентом. Да? То есть это вот просто там, а вот а что там? Ну, один из моих дежурных примеров: там девушка хочет замуж, видит свадьбу, там, да, красивый же, некрасивый невест, красивая машина, там все красивое, все улыбаются, вот так хочу выходит замуж, скандалы, склоки разборки, развод. Что не так? Ты захотел, как у кого-то. Почему они женятся? настоящие ли это? Будут ли они жить друг с другом? Что ты про них знаешь? Ну, захотела так же, получила так же. Откуда это взялось? Вот такое мимолетное желание, которое... Трудно даже поймать за хвост, потому что оно пролетает мимолетно. Вот. Если вернуться к кризисам, да, то есть часть истории, которую можно отнести к вот таким кратковременным формированиям, которые могут даже не остаться в памяти, что они были. Ну, самое простое, что с этим можно сделать? Ну, сказать, значит так, если что-то в моей жизни было, то я отменяю свои согласия на такие формирования, да, и, в общем, выбираю, простраиваю свою жизнь, там, исходя из своих сегодняшних, там, ощущений, миропониманий, там, да, вот таким-то образом, ну, например, да, и реально взять, перестроить вот этот поток, обнулив, желательно это хорошо прочувствовать, потому что... Вот это обнуление просто словом от меня не работает, потому что тем более, если вы их не помните. То есть это надо создать такое состояние вот этого самого вершителя, хозяина своей жизни. Вот. И ну, посмотреть, да, возможно, это решит какие-то вопросы. Вторая часть – это когда а, кризис сформирован и связан с а, какими-то внутренними согласиями. Ну, то есть это, ну, можно это назвать негативными убеждениями, да, например, убеждение, что любые госорганы, это всегда проблематично. Это просто потому, что я недавно не ходила, у меня свежие, поэтому первое, что выплывает в голову, да, что это всегда проблематично, энергозатратно, неприятно, несправедливо. И так далее, да, то есть, если такое убеждение продолжает работать, нужно готовиться очень хорошо к тому, чтобы пережить визит в эти самые органы, потому что, вероятно, что там что-то будет приятно, доброжелательно, она нулевая. Для того, чтобы было по-другому, нужно вложиться, причем, как бы, свое же собственное формирование о том, что государственные органы – это, в общем, малоприятное мероприятие, очень утомительное, энергозатратное. Вот уже заложена туда энергия, нужно перенаправить, я, я вкладывалась в такие вещи лично и видела, как это вкладываются другие люди. Но обычно это заканчивается волшебством, к сожалению, непостоянным, хотя можно сделать это постоянно. Чтобы это волшебство работало всегда, нужно изменить свое отношение да, к государственной машине, как к чему-то очень полезному, решающему наши вопросы, когда с благодарностью воспринимаются все ситуации, которые эта структура преподносит, вот, в таком случае, естественно, страдание прекращается, потому что мы выбираем, мы выбираем позицию благодарности, принятия, при которой этого не случается. Вот дальше, возможно, чудеса, потому что самая государственная машина тоже может вдруг повернуться каким-то человеческим лицом. И вдруг очень милая паспортистка доброжелательно обслужит, пойдет вам навстречу, сделает все, что вы попросили, без всяких даже шоколадок, не то что там чего-то большего. Вот. Это требует ну, во-первых, ответственности: понять, что вот эта реакция она, в общем, ну, неминуем, скорее всего, провоцирует систему такой ответ, да, и ну, либо принять себя таким, как я, но сказать, ну, не люблю я государственную, ну, вот не люблю! Да, и что мной хотите сделайте, да, но тогда надо быть готовым к тому, что любой визит требует а, дополнительной моральной подготовки, чтобы это не выбивало, вот. Либо перестроить свое отношение, вот. И а, еще раз, а, дорогие мои, да, любой кризис имеет любая какая-то проблемная, особенно долго играющая ситуация имеет под собой вашу какую-то жизненную установку. Может быть, это установка на борьбу на, да, там, таких людей я видела. Вот. Может быть, на несправедлив... мир несправедлив. Вот мир несправедлив. Ну, не ждите тогда справедливости, откуда она возьмется. Вот. Это может быть какая-то детская травма, обида, которая, вот эмоция обиды, защитной реакции, да, которая вызывает ответ. Ну, знаете, вот как собаки, вот собачники не дадут соврать я не собачник, но тем не менее я очень хорошо помню свой детский опыт, мне было лет наверное может быть 8, у нас у бабушки частный дом и дом напротив там была собака, шарик по-моему вот, и ну так-то она за забором, все в будке на цепи но когда я проходила мимо эта собака, а я очень любила животных, ну в принципе люблю вот и ну, мне очень хотелось у соседской собака как-то ее погладить. Один раз, по-моему, я пытался ее погладить. Она, в общем, пыталась меня обладить, может быть, даже изобразить, что она хочет меня упустить. Я испугалась. Вот. И э, эта собака начала на меня ну, э, лаять практически регулярно, когда я мимо нее проходила. Вот. И я, ж, знаете, каждый раз там заранее готовилась, чтобы как-то бочком бочком чтобы как-то проскочить мимо этого места. Вот, а там был, до сих пор помню, фамилию не помню, помню, что Сережа звали, ну там на пару лет старший мальчик, вот в этом как раз, это была его собака. И он как-то раз увидел мою такую реакцию, и он говорит, ты что, боишься? Я говорю, ну да, вот она вот так вот, значит, нападает, лайк. Он говорит, ну собакам нужно просто очень спокойно, доброжелательно, пойдем, ты ее погладишь и больше никогда ее не будешь бояться, собак нельзя бояться. Вот, я ему поверила, и он меня привел к этому шарику, который сидел на цепи, он значит, ее погладил и предложил погладить мне. Я чуть-чуть, конечно, побаивалась, но и я этого шарика погладила. И с тех пор он перестал на меня кидаться, и я могла спокойно как-то к нему подходить. Да, собачники скажут, хозяин показал, все понятно. Я говорю про свое внутреннее ощущение, потому что с тех пор я поняла, что собака бояться не полезно глупо бояться собак да а, я это перестала делать и дальше практически любая собака за всю мою жизнь которую я хотела погладить да ну как бы или просто которая была в моем присутствии она либо велась себя нейтрально а, либо позволяла себя погладить и как-то всячески под мою руку расслаблялась я очень благодарна да что вот в 8 лет нашелся человек который мне эту вещь объяснил вот я понимаю, что вы это понимаете. Вопрос в том, если где-то остались вот эти детские реакции, как на собаку, неважно на кого, там, на мужчин, на детей, там, на собак, на государственные органы, я не знаю, там, на какую-то конкретную, там, на какого то конкретного человека. Это тоже, вот эта защитная страховая реакция, она тоже создает и перегруз в теле, и перегруз в душе, и формирование тех самых неприятных ситуаций. Но когда мы имеем какую-то велотекущую, долгую, кризисную ситуацию в жизни, да, то я бы сказала, что без вариантов нужно идти вот искать вот тот самый исток, то самое начало, когда еще этого не было в вашей жизни. Было ли вообще такое, что вы без этого жили? Ну, я не знаю. Там у кого-то лампочки горят, например, да? Вот у вас всю жизнь лампочки перегорали быстро, отменяя, что у вас, ну вот, я таких людей просто видела, да? Или это с чего-то началось? Ну что, электроприборы выходят из строя и так далее. Если это, нач... Если это было всегда, в чем причина? Если это когда-то началось, с чего началось? И... Если вы это найдете, с 100% вероятности, вы вспомните какое-то свое внутреннее решение, какое-то согласие, какую-то сильную эмоцию на это посажено. То есть решение плюс эмоция, вот эта штука, которая якорит, э, формирует. И это же самое, вот это же самое решение эмоция, оно может и перегружать э, какую-то часть организма, да, и там давать какую-то симптоматику. И еще это может давать симптоматику э, в жизни. И вот эта симптоматика в жизни, если она вас чем-то перегружает, пойдите просто по этой цепочке. Нач... Всегда ли это было, или с чего-то началось? Если началось, то с чего? В чем была ситуация? Даже если она была абсолютно внешне, вы на нее среагировали. В чем была ваша реакция? Как именно вы на это среагировали? Какое внутреннее решение вы приняли? Если вы его не отменили, и это решение было на сильные эмоции, скорее всего, оно продолжает действовать. Полезно ли это вам? Имеет смысл задать вопрос. И если это либо не полезно, либо ну, перестало быть полезно, то тогда что с этим делать? А, что можно, в какую сторону? Да? На, что, на что это поменять? Ну, я не знаю там. Ну, я никогда больше, вот меня обидели, я больше никогда не буду доверять мужчинам. Хорошо. Дальше отношения ну, у этой женщины, скорее всего, ну, будут проблемными, потому что что значит не доверять мужчину, значит не выстраивается вот эта душевная связь, когда ну, люди а, счастливы друг с другом, даже там, понятно, будут какие-то терки, проблемы, но есть самое главное. А если доверия нет, вот это самое главное может либо не наступить, либо начать разрушаться, да, со всеми протекающими. Вот, и а, если такая женщина вдруг, ну, обнаружит, что... А, слишком долго не складывается то, что она хочет, может оказаться полезным вспомнить вот то решение, хрен знает, может быть, когда принято о том, что я больше никогда не буду доверять мужчину. Если вспомнить состояние, ситуацию, эмоцию, в которой это решение было принято, вот только, понимаете, мало вспомнить, что да, когда-то что-то я такое решал, а вот в какой ситуации? Почему это решение было принято? Именно, именно таким было принято. Вот. Важно вспомнить ощущение в тот момент себя, в каком состоянии оно принималось. И тогда это гораздо легче отменить, переструктурировать. Все, вы получили доступ, произошла вот эта сцепка. Ну, из примеров, пример приходит странный, вроде бы не про кризис, хотя на самом деле тоже про кризис, про проблемы какие, которые потом начали возникать и которые логически, ну, диагностировать в лоб достаточно сложно. Когда я шла по одному из там своих внутренних там, переживаний, я вышла на ситуацию, когда... Наступил момент, когда вдруг мамы моих подружек начали меня приводить в пример моим подружкам, как вот там вот, вот а посмотри, как Люда тут делает, да, вот, а ты вот так не умеешь, у тебя не получ... вот бери с нее пример. И это как-то произошло, ну, одновременно с двумя или с тремя подружками в течение, там, не знаю, пары недель может быть, ну, то есть практически подряд. И, ну, во-первых, реакция от подружек, в общем, была <смех> не очень приятная. Вот. Но еще и было вот это ощущение, что как будто, знаете, вот я такая вот молодец, вот у меня вот все получается, да, вот мама это замечает, а вот у моих подружек не получается. И как бы я почувствовала за этим эмоцию, что как будто мне предлагается такой вариант, что я лучше их. И я, когда это почувствовала, я очень испугалась, я испугалась, что... Я в это поверю и с этим соглашусь. И тогда, внимание, я решила, я сама себе проговорила, что я не лучше их, я такая же. То есть не просто не лучше, я такая же, как все. И вот это решение, что я такая же, как все, оно у меня выплыло, потому что, знаете, когда вот доходишь до какого-то уровня, а дальше вот как срезается, Думаю, что, почему, что здесь срезается? И дальше вдруг я обнаруживаю, это было лет, наверное, ну, не знаю, в 11 где-то там, да? Вот это свое решение, что я такая же, как все. Дорогие мои, тогда я испугалась гордыни, я точно в этом уверена. Вопрос, могу ли я быть такой же, как все? Можете ли вы быть такими же, как все? Кто такие эти все? Мы все разные. Мы не лучше, не хуже. То есть, может быть, мы лучше, может быть, мы хуже. Это сравнение бессмысленное. Просто каждый человек обладает своей уникальностью. И, а, а ситуация это была вроде бы как не про это, а решение, которое я приняла, это была такая самоблокировка себя, своих проявлений, в своей сути. Понимаете? И понятно, что это дало кризис в жизни. В чем? В том, что у меня не было ощущения, что я ну, реализуюсь, что я делаю то, что мне важно, что я делаю то, что, ну, вот мое. А как я могла это делать, если я такая же, как и все? И а, было такое огромное облегчение, когда я отменила вот эту установку, что я такая же, как и все, я проговорила, что это не про гордыню, не про то, что кто-то лучше или хуже, выше или ниже, просто я не такая же, как все, я это я, вы, это вы, каждый человек уникален, индивидуален, я вернула себе свою индивидуальность, это вот только один пример. А сколько кризисов и проблем, вот это одно решение мне принесло, это знаю только я. И то уже, слава богам, забыла. Вот. Поэтому, если еще раз вернуться к заявленной сегодня теме, конечно, можно порассуждать о том, что если вот у вас происходят какие-то ситуации, чем именно они, куда посмотреть и чем именно они были созданы дорогие мои, я предлагаю вам просто самостоятельно пойти по этой цепочке и задать вопрос, с чего все началось, какое мое убеждение, эмоция, желание привели к таким последствиям. Вспомнить это, а, прожить за вот в той ситуации, в которой это решение, это мысль, это желание вами формировалось. Вспомнить это состояние. Вытащить, рассмотреть и э, принять решение о том, э, на какое решение вы меняете. Пример я вам только что сказала. Была установка «я такая же, как и все», я поменяла на установку «каждый человек уникален, и я тоже». Я не такая же, как и все, я уникальна, но точно так же уникален каждый другой человек. Вот. У вас могут быть свои формулировки, свои какие-то затыки. И а, помните про двое из вы что и есть за меня будете. А, всегда полезнее самим доходить до этого самого корня. Если вдруг, желаю вам, чтобы ваша жизнь была счастливой и безоблачной, наполненной счастьем и любовью. Но если вдруг есть что-то, что вас беспокоит и похоже на кризис, на какую-то нерешаемую проблему, пройдите по этому потоку до корня. Посмотрите, какое ваше э, решение, мысль, желание, установка, убеждение была там запущена, почему эта ситуация развернулась вот таким вот потоком. И убрав его, убрать последствия, потому что э, имеющийся кризис скорее всего будет последствием этого самого решения, выбора, желания. Вот. Скорее всего разобраться с... Э, Оставшимся будет гораздо проще, чего я вам от всей души желаю. Ну, и а, такая, может быть, знаете, ложка дегтя, хотя на самом деле я так не считаю, мы так устроены уж, вот кто нас такими устроил там, да, тем не менее, что человек растет развивается в кризисных ситуациях, и, ну, я не встречала практически людей, которые. То есть если сравнить эффективность прохождения вот, в сложностях и без них, то человек, проходящий сложности, проходит больше, качественней, а, м -м, приобретает больше каких-то бонусов, плюшек, наваров, чем человек, находящийся в крайне благоприятном. Ну помните наши сказки «Морозка», там, да, одну холили ли лили, лили баловали, а другую там гоняли, шпиняли, заставляли работать. Мало кормили там и так далее, да. В результате там одну собаку там, по-моему, загрызли по классической версии, да, а, а вторая вышла замуж за царевича, там, с приданным, там, со всеми делами, с большими покровителями и так далее. Вот, поэтому я бы еще, знаете, что сказала? Будьте благодарны своим кризисам, они помогают нам становиться лучше. В них зал... в каждом кризисе заложен какой-то большой, важный, ценный урок. Иногда мы об этом понимаем только, когда прошло время, когда мы с ним уже справились. Если мы это начнем понимать хоть чуть-чуть раньше, когда он только начинается или когда он только идет, через благодарность неприятной ситуации, что она нас чему-то учит, через вопрос, чему она нас учит, и переключению внимания именно на это, а, рост, развитие проходится быстрее, кризис тоже отступает быстрее, то что в нем Пропадает смысл. Какой смысл, если урок освоен? Зачем бить плеткой ученика, который сдал экзамен? Нет, нет смысла. Какие-то плюшки, пряники вполне, скорее всего, придут на смену. Вопрос у нас есть. Да. А если было принято решение, я такой не буду никогда, а потом именно так и поступаешь? Ну, здесь надо, наверное, начинать с формулировки, потому что я такое не буду никогда, это вот это, там отрицание, да, там не буду никогда. По сути дела, для подстазания, это установка, я именно такое и буду. Это очень видно по семейным ситуациям. Очень часто дети, не принимая что-то в своих родителях, еще в детстве зарекаются, говорят, что у меня так не будет. И есть люди, которые говорят, у меня так не будет, у меня будет по-другому, вот так у меня будет, да? Это одна тема. А вот это вот у меня так не будет, это стопроцентная гарантия того, что будет именно так. Максимум, что бывает, ну вот пример, который я наблюдала, там, да, мама очень зависима от денег, от, ну, жаждет денег, подчинена теме денег и так далее, Сын сыну не нравится такая ситуация, его она перегружает, он внутри решает. Вот, для мамы деньги важны, поэтому для меня деньги не важны вообще. Мне вообще плевать на деньги, да? И дальше человек живет такой жизнью, в которой, в общем, этих денег у него практически не бывает. Вот. Но это мужчина, который как-то, в общем, должен отвечать за себя, за семью и так далее. Конечно, он имеет определенные проблемы, связанные с этим, но продолжает упорствовать на том, что. Деньги неважно, мне плевать на деньги. Да? И, а, а что получается? Получается, что мама была зависима от денег. И сын тоже зависим от денег. Он поменял, грубо говоря, плюс на минус. Но зависимость от этого никуда не прошла. То есть он не стал от них свободен. Вот если мама от них зависела, он, он от них тоже не освободился. Да? Он, поменял, он просто на другую зависимость, он другую сценарий отыгрывает. Но это тоже сценарий сцепки, проблемы с деньгами. Вот, поэтому, если у меня, я таким никогда не буду, или у меня этого никогда не будет, а как будет, друзья мои? А продолжить эту фразу, что называется. И, возможно, даже если вы не меняет установки, вы продолжите эту фразу, а, то может все поменяться. Ну, знаете, тоже из дежурных примеров, вот, например, ребенок живет в семье, где родители громко разговаривают. Ну вот, а, есть люди, которые... Кричат друг на друга посторонним это выглядит ужасно, они так все жизнь живут нормально. Ребенок такой: Боже, нет, это все невозможно слушать, там вот так не будет. Потом он создает свою семью, привычка орать, она начинает. Это то, что как бы, чтобы его услышали, ему тоже надо орать, потому что если он не будет орать, его вообще не услышат. Он вынужден тоже у него наработан навык кричать. А как, а как иначе? Да, есть привычка. И дальше он создает свою семью и вдруг обнаруживает, что он точно так же кричит на свою жену, как его отец кричал на его мать. Да? И дальше что? Окей, ты оказался в ситуации, ты в... <смех> вложился в то, чтобы у тебя не было как у родителей, вдруг ты обнаруживаешь, что ты точно такой же. Дальше это поменять можно только, зай... опять же, зайдя внутрь, да, а что тебя заставляет кричать? А что можно сделать, чтобы перестать кричать? Да? Там, следить за громкостью голоса, ну там начать говорить шепотом, перестать вообще разговаривать, разговаривать знаками. Ну, понятно, что это не на всю жизнь, ну как бы, да что конкретно, какие шаги предпринять для того, чтобы изменить привычку разговаривать громко. Придется искать способы. Да элементарно это касается всего, чего угодно. Я не буду больше обжираться. Потом, я не знаю, там расстроился, еще что-то, еще что-то, обожрался. Ну, либо себя теперь расстрелять, да, за то, что собственное обещание. Так, все, начну с понедельника бегать. И так далее. Сколько таких обещаний, сколько таких заявлений, которые мало чем заканчиваются или ничем не заканчиваются. Для того чтобы данное заявление сработало, да, нужно посмотреть, а что нами двигает. Ну, вот, да, я никогда не буду обжираться, что заставляет, да? то есть, как бы нехватка, ну, тут психологи все давно расшифровали, разживали, размусолили. да. Нехватка положительных эмоций компенсируется чем-то съедобным, да, это фактически нехватка внимания, любви, тепла. Ага, если мне не хватает тепла и внимания, значит, я должна или должен, если я хочу перестать обжираться, я должен давать себе эти эмоции сам, через фильмы, я не знаю, там, э -э, погладить, сказать себе, если люблю, я такая умничка, э -э, все хорошо, там, да, там там дорогая, там, ну и так далее, то есть любым способом масса. Но дать себе эту эмоцию до того, как образуется такая нехватка, которую раньше вы закрывали обжиранием. Поэтому ситуации разные, если вдруг вы обнаружили, что вы находитесь там, где вы зарекались не находиться, что вами двигает, что за этим стоит. Там может быть какая-то другая привычка установка, потребность, поняв которую, можно изменить свое поведение. Ну и как следствие свою жизнь. И тут, может быть, можно сказать, что там это одна из еще ну, на Востоке там, да, древняя мудрость. Посеешь действие, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. Чтобы изменить судьбу, надо начинать с действия, которое меняет какую-то привычку. Вот в прошлый раз я вам предложила начать привычку, ну если такое замечено за вами быть не очень довольным своей жизнью, вот тем, что есть. Вот проснулись, да, все нормально, там, да, жизнь продолжается. Вас что-то новое может интересное ждать сегодня днем, если вы себе это разрешите. Вот. Важно себя об этом напомнить, порадоваться, тому, что вы проснулись, что наступает новый день, улыбнуться себе там не знаю, в зеркало, в душе своей, какое-то сделать вложение, настроиться на что-то хорошее, любым способом. Вот мы там стоим утром, рассвет встречаем, здороваемся с солнышком и тоже настраиваем на определенную волну, на определенное состояние. А данное действие меняет привычку, привычку отношения к себе. Иногда тихонько незаметно. Но... Как минимум ровное состояние, как максимум состояние благодарности принятия, таким образом выращивается внутри нас. И тогда и кризисы, и какие-то проблемные вещи тоже проще принять и пройти с большей пользой для себя. Вот. То есть это меняет характер, как следствие. Наша судьба может быть более счастливой, чем то, что когда-то светило. Чего я от вам от всей души желаю. Я думаю, на сегодня все.